Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября этого года, основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Огромный респект нашей администрации за честность, прозрачность и платежеспособность. Наша компания официально зарегистрирована. Имеет документы. Вы можете на главной странице сайта посмотреть документы, проверить документы. Можно посмотреть, обязательно всем советую посмотреть пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Все законно, все честно и все прозрачно. Также вы можете на главной странице сайта добавиться к нам в группу, в Телеграм, в группу ВК, в Скайпе и в На главной странице сайта у нас бежит бегущая строка, где вам дается информация о том, что у нас с понедельника по пятницу в 19.00 по Москве проводятся ежедневно вебинары. Вы всегда можете нажать 19.00 на эту ссылку, она кликабельная, и присоединиться к нам вебинарную комнату ну давайте наверное я авторизуюсь и расскажу именно о, о по кабинету какой у нас кабинет какие у нас возможности какая у нас площадка она у нас сегодня только одна но будут добавляться еще площадки наша компания еще довольно-таки нас мало в компании, но мы в тельняшках, ребята. Мы все равно разовьем эту компанию, она будет самая достойная в интернете. Итак, регистрация у нас подтверждается через вашу почту. Это во многих так проектах сделано. Регистрация, внутренний перевод. И перевод, вернее, вывод денежных средств обязательно подтверждать нужно через вашу почту. Поэтому почта должна быть а у вас рабочая. Прежде чем зарегистрироваться, проверьте, рабочая почта или нет, чтобы не было потом никаких ну, претензий. Итак. Вы прошли регистрацию, зарегистрировались и подтвердили свою регистрацию через почту. А Следующее ваше, ваше действие – это что? Это, конечно, нужно заполнить профиль. Профиль заполняется для чего? Для того, чтобы ваши партнеры видели связь с вами как со спонсором. Ну, вот, например, у меня спонсор, я вижу связь могу написать письмо спонсору на почту, я могу позвонить спонсору на скайп, я могу написать сообщение ВКонтакте и позвонить ей на телефон. Также вы прописываете свой скайп или телеграм, указываете свой номер телефона и свою страничку в ВК. Здесь же вы прописываете свои кошельки. Мы работаем вывод, и пополнение у нас подключены. Perfect Money и Pair кошелек. А также подключен Сбербанк. И на вывод, и на пополнение. И нажимаете кнопочку сохранить. Обязательно не забывайте, пожалуйста, кнопочку сохранить. Итак, следующий. Это нужно загрузить аватар. Как только придет ваша фотография от с вашего компьютера сюда на это место нажимаете кнопочку «Загрузить» и устанавливаете свой аватар. Здесь, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять на новый и нажимаете кнопочку «Сохранить». Ну и следующий раздел это «Финансы». «Финансы». У нас здесь отображается, сколько у вас на данный момент на балансе, сколько вы пополняли, сколько вы заработали и сколько вы вывели. С правой стороны у вас полностью история будет. История пополнений, история вывода и история переводов. Также у нас перевод между партнерами осуществляется с одного рубля, но подтверждается это через почту. Вывод. вывод выбираете платежные системы, на какую платежную систему вы будете выводить на платежную систему, если паер, вводите сумму, например, допустим, 100 рублей, да? Так, паер. Паер рублей. А да, у нас вывод с, с, с этого. Вывод у нас с 200 рублей. И регламент вывода у нас 72 часа. Ну, у нас админ не соблюдает регламент, она выводит по несколько раз за сутки. Поэтому здесь, когда вы будете выводить вывод на пайер, а вот пополнение, ребята. Здесь все выводится, как положено, как если вы прописали у себя свои Payeer кошелек, свой Сбербанк. А здесь все без. А вот когда вы пополняете, здесь вот такой вот нюанс. Когда нажимаете пополнить, да, вводите сумму, до да, 500 рублей. Вы сначала копируете вот этот Payeer кошелек, заходите к себе на Payeer кошелек, переводите на этот кошелек денежные средства, потом копируете номер операции, вставляете сюда номер операции и нажимаете пополнить. А точно так и Сбербанк пополняется. Пополняется также, вы копируете Сбербанк, вписываете сумму, которую вы будете пополнять, заходите в свой Сбербанк. Переводите на эту карточку денежные средства. Без всякого, ребята, очень прошу вас, без всяких комментариев, просто перевели и все, Затем вы копируете свои или вписываете свои четыре последние цифры карты, вводите сюда дату и точное время перевода по Москве, ребята. И нажимаете кнопочку «Пополнить». И в течение нескольких там минут а, вам а, придут на кабинет, на баланс ваши а, денежные средства. Итак, вы пополнили. И теперь ваши а, как активироваться? Активация у нас всех столов пролистали немножко сайт. И здесь первый стол у нас стоит полторы тысячи, а второй стол стоит три третий стол стоит шесть тысяч, четвертый двенадцать, пятый двадцать и шестой стол а пятьдесят тысяч. У нас нет привязки к первому столу. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола. И начинать естественно работать и приглашать. Итак, на, у нас здесь есть кнопочка такая «Маркетинг». Вы всегда можете нажать на слайд и посмотреть маркетинг по слайду. Вы также можете у себя в кабинете, в скайпе или в ВК делать демонстрацию экрана и делать презентацию, рассказывать именно по этому слайду, показывать кабинет. Теперь я хочу перейти на другой слайд. И на этом слайде мы с вами разберем именно маркетинг. Но прежде чем перейти на слайд, я зайду в раздел «Партнеры». В разделе «Партнеры» у нас отображается, у нас идет реферальная программа, работает на три уровня в глубину. И поэтому у нас здесь есть первая линия, вторая линия и третья линия. Отображаются зеленым, это те, которые активировали, и красным отображаются которые партнеры еще не активировали. Итак, давайте перейдем на слайд. Я считаю, что маркетинг у нас в компании самый замечательный. Самый замечательный он тем, что здесь идут начисления, здесь вы получаете денежные средства, но с каждого стола, посмотрите, с зеленым это все, все на вывод. У нас нет здесь никаких накопительных столов. Идут все, с каждого стола, и вы получаете денежное вознаграждение. Итак, первый стол, как я уже сказала, стоит полторы тысячи. К вам приходит первый партнер, это идет в накопление. А вот с третьего партнера у вас всегда на каждом столе будет с первого и с третьего переход именно в следующий стол. А вот второй партнер на любом столе вам будет приносить денежное средство на вывод. Итак, второй партнер, вы пригласили второго партнера, и вам полторы тысячи на баланс для вывода. Здесь вот вы сами решаете у нас покупка клона, нет никакой обязаловки. Вы решаете сами, купить вам клона или же поставить на вывод. Ну, я советую купить, потому что у вас же будут не три партнера, а будут намного больше, и поэтому следующий, четвертый, например, партнер, он уже пойдет под вашего клона. Поэтому не надо жалеть, окупите а себе первый стол. Итак, вы перешли во второй стол. А вот первый партнер, когда закрывает свой первый стол, он приходит, становится к вам на это место. Второй партнер закрыл второй стол, он приходит, становится на это место. Вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода, и по 1000 получает ваши спонсоры. А третий партнер вам дает переход, Третий стол. Вот со второго стола у нас и начинается а, хлеб с маслом и плюс а, а, сверху красная икра. Итак, здесь начинает работать реферальная программа. Вы а, со второго партнера получили 1000 рублей. А вот когда у вас на вторую линию встанет 3 партнера, вы получаете уже 3 тысячи на баланс для вывода. А с третьей линии вы получаете 9000 тысяч. Итого вы с одного только стола зарабатываете 13 тысяч. Ну, ребята, что? Не хватит на хлеб с маслом и черную икру и красную? Хватит. Хватит. Дальше. Следующий, поехали. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. Накопительный накопительные идут 6 тысяч. А вот со второго партнера вы уже получаете тысячу, по тысяче получает спонсор, а за 3000 у вас идет покупка вашего клона. Это вы идет редвест именно второго стола. Вы можете выставить бронь под любого партнера. И любому партнеру помочь, и он перейдет и станет к вам сюда, на это место. И что сделается? И вы перейдете в четвертый стол. Здесь точно так, вы с этого третьего стола точно так же зарабатываете 13 тысяч. А вот когда уже на четвертый стол к вам приходит с третьего стола первый партнер, он закрыл свой Третий стол у вас идет 12 тысяч в накопительный, а второй партнер вам приносит 7 тысяч на баланс для вывода. А третий партнер вам дает переход куда? Пятый стол. Ну, а здесь уже совершенно другие начисления. Здесь уже не только черная икра и красная икра, а тут уже пошел и балык и все остальное. Значит, 7 тысяч на баланс для вывода, 2,5 получают спонсоры, а не забывайте, что и вы будете спонсорами. Итак, а вот вторая линия, вы получаете 7500, а за третью вы получаете 22500 рублей. Итого вы с этого стола зарабатываете, только с четвертого, 37 тысяч. Ну и что? Вы ваш первый партнер закрыл свой четвертый стол, приходит к вам, становится на пятый стол. Идет накопление 24 тысячи. Второй партнер вам приносит 10 тысяч на баланс для вывода. По 3 тысячи получает спонсоры. 2 идет в накопительный. А вот за 6 тысяч у вас что? У вас идет реинвест именно третьего стола. Вы можете подставить под любого партнера, какой вам нравится. И он закроет свой третий стол и придет, станет к вам на это место. Или, или просто еще не закроет, а вы поможете ему одним реинвестом, вторым реинвестом, а потом он уже и сам начнет работать, и будет э, понравиться ему, и будет э, вместе с вами точно так работать в вашем темпе. Итак, третий партнер вам дает переход, куда? Да, сразу в шестой стол за 50 тысяч. Вот с этого стола, ребята, с пятого, вы получили 10 тысяч со второго партнера. Вторую линию, вы знаете, что там во второй линии 9 человек нужно, чтобы стать. Вы получаете по 1000 рублей. В третьей линии становится сколько? 27. Вы 27. Вы с каждого партнера получаете по 1000 рублей реферальные вознаграждения. Да где это видано, где это слышано, чтобы за... Реферальное вознаграждение были по 1000 рублей. Да нет, нигде, ни в одной компании. Итак, с пятого стола заработали 46 тысяч. Очень хорошая, очень хорошая зарплата. Вы перешли в шестой стол. А вот первый партнер, когда приходит к вам сюда, становится на это место, вы получаете уже 50 тысяч. Второй партнер приходит, вы получаете 50 тысяч. Третий партнер 50 тысяч. И все это у вас с одного стола 150 тысяч. Ну, ребята, шикарно, да? Здесь на слайде сделан расчет, если вы идете 3 на 3. Каждый приглашает по три партнера. И вы заработаете 259 тысяч. Это 260 тысяч. Ребята, трудно? Нет, не трудно. Нет, не трудно. Но потрудиться придется. А без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Все это знают. Поэтому не умею приглашать. Здесь не работает. Здесь нужно «я хочу, я сделаю, я умею, я смогу». Поэтому не умеете приглашать, учитесь приглашать. Приглашения нужны везде. Итак, вы заработали 259 тысяч. Я считаю, что это шикарно. Маркетинг, шикарная, шикарная компания. И если вы только же, вот недавно, он, вот еще месяца нет, вы же зашли, мы зашли все первые, и нам первым развивать эту компанию. Я считаю, что а, мы, ну как элита, мы зашли первые. Поэтому, ребята, цените себя, цените каждого своего партнера. Я желаю всем а, хороших, активных, адекватных, партнеров. И хорошего вечера. И, конечно, больших чеков вам на баланс для вывода. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Добро пожаловать в нашу компанию. Мы всегда рады. Встретим вас добрым словом. В чем нужно, поможем. Всем пока-пока.